А давай-ка прямо сейчас вспомни, какое достижение ты получил самым последним. В моем случае это была нашивка Гамма-Лучи. Достижения даются за 222 двойных убийства, причем засчитываются только на Припяти. И набить его было проще с помощью таких вот взрывов. Да, как ты уже догадался, сегодня видео будет о достижениях. И самое сладкое я оставлю напоследок, а именно достижение за 15 тысяч родона охотник Да, это та самая нашивка, которую на данный момент имел только один человек, а именно создатель этого скина Александр. Вовк, но теперь она есть у меня Но обо всем по порядку Для начала хотел бы также показать вам несколько своих последних достижений Очень прикольных, между прочим Да, кстати, на Припяти я последнее время играю все чаще И вот тут, вдруг убив очередной БТР Мне достается такой зелененький значок В виде горящего колеса за 5 взорванных бронетранспортеров но уж поверьте, самое интересное еще впереди. Знаете, есть такие достижения на Припяти, которые ты набиваешь целенаправленно. Данный жетон за 333 кружака я приметил еще давно, но так как вначале частенько бегал именно медом, пришел он ко мне, конечно, немножко позднее, чем хотелось бы. А прямо сейчас вы можете видеть, где и как я забирал свою первую и на данный момент единственную уточку. Особо я за ними не гнался, но хотя бы для одной я время все-таки нашел, потому что открывается эта дверь очень долго. Крякущий огонь, да, такое секретное достижение. Кстати, это уточка в виде штурмовика в такой... Касочки стандартные Да, вот настало время именно золотых достижений Последний раз я получил именно такой значок Взрыв мозга, заработать 5000 взрывателей голов Да, прикольные, но это только начало А теперь вспомним тот самый стрим Где я набивал золотые пушки, играл с ними на спецоперации, в том числе Да, это всего лишь 1000 врагов на миссии ледокола Знаете, с помощью абсолютной власти мне удалось набить практически все золотое оружие В том числе и золотой ктар Но нашивка за него не самая красивая, есть и более интересная Интересны именно золотые нашивки, да кто-то скорее всего может и не согласиться, но нашивка за золотой Энфилд, наверное, одна из самых красивых, насколько я заметил. Она даже ярче остальных и на ее фоне они просто меркнут. Вот так вот она выглядит. Все так же благодаря лишь абсолютной власти я прошел вулкан хардкор три раза за инженера, просто выполняя задания. Ну и разумеется забрал такое достижение за три прохода. Вспомните себе, когда вы набиваете какое-то оружие, могут выскакивать совершенно непонятные достижения. Ты их не ожидаешь, но они как бы есть. И одно из таких достижений нагробный камень. Совершить миллион попаданий по врагам из огнестрельного оружия Да, вот его я точно не ожидал Как в принципе и такой значок бить британского солдата Ну, прикольно смотрится на самом деле ну а теперь нашивочка, которую я так и не добил в прошлом году, когда карта Сибирь только появилась. Да уж, и пятое по счету первое место я все-таки занял. Вот и пришло время самого интересного, а именно достижение за 15 тысяч с радона Охотник. Я уверен, сейчас многие просто в недоумении гадают, откуда у меня взялось такое оружие, ведь в игре его даже нету, но есть только скин. На самом деле, администрация Warface предложила мне сделать конкурс на 10 таких радонов навсегда, плюс еще 10 скинов Охотник, ну, грех было отказать. Попросил у них такой радон хотя бы на недельку, в итоге мне его на месяц перевели.